Для обеспечения ликвидности биржа обычно привлекает маркетмейкеров. В некоторых случаях она предлагает маркетмейкерам специальные программы материального стимулирования за услуги обеспечения ликвидности. Одним из самых распространенных средств стимулирования маркетмейкеров является предоставление преференций в очереди приказов. LMM или программа «Ведущий маркетмейкер» — это специальные условия, предоставляемые группой CME для авторизированных маркетмейкеров, которые взяли на себя обязательства по обеспечению ликвидности определенного торгового инструмента. Давайте рассмотрим пример с фьючерсным пакетом евро-доллар Butterfly. Представьте, что в систему поступил ордер на 30 контрактов. А теперь давайте разберем логику работы алгоритма на уровне 1.25. Общий размер размещенных на этом уровне лимитных заявок составляет 50 контрактов. Мы видим, что на данном ценовом уровне размещены два лимитных ордера, которые составляют в биржевом стакане size 50 контрактов. Ордер ABC поступил в систему первым, но ордер LKZ система идентифицировала как LMM ордер 40% аллокацией. 40% от 30 контрактов агрессивного ордера равняется 12. Соответственно, 12 контрактов получат приоритет в соответствии с LMM-условиями. Как только lmm условия удовлетворено, аллокация происходит по алгоритму FIFO. Остаточные 18 контрактов будут аллоцированы с ABC. Теперь вы больше знаете об алгоритме сведения ордеров. Надеемся, вам было полезно это видео.